Почему надо учиться женщинам отношениям, а не мужчинам? Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня мы с вами поговорим на эту тему. Очень часто мне девушки задают такой вопрос, что что же мужчины? Почему они не должны учиться? Сегодня я решила в сегодняшнем видео это все вам разложить по полочкам. Смотрите, значит, что первое можно сказать? Женщина – это шея, да? а мужчина – это голова. Куда шея поворачивает, туда глаза и смотрят. Да? То есть это наша ответственность отвечать за вот, этот, вот э, за эту команду мужчины и женщины. Да? Наша женская ответственность – отвечать за эту команду. Мужчины думают, что если они голова, то они главнее. Да? Ну, это чаще всего не так. Чаще всего за, все зависит от того, куда повернет шея. Шея становится э, нуж, важнее, нужнее. и Мужчина без женщины не может. То есть если у мужчины шея заблокировалась, представьте, да, ну, вообще вот просто не поворачивается шея, да, то э, что он может увидеть? Ну, только то, что перед ним, да, как вот... Зашоренные лошади, да, у них шоры вот такие, вот они ни вправо, ни влево не могут смотреть, только прямо. И мужчина точно такой же становится, то есть женщина дает вот эту гибкость. Можно обратить даже внимание, что у мужчин вот шея вот так вот, как у женщин, не поворачивается в принципе, потому что у них гибкости вот этой нет, и гибкость должна идти от женщин. Это один из моментов, который нужно понимать, то есть кто наша природа, да? природа женщины это шея, которая поворачивает голову, а природа мужчины это голова, которая принимает решение, исходя из того, что она видит перед собой. Да? То есть, Женщина сумела правильно показать какие-то моменты, осветить какие-то моменты. И мужчина уже в этом направлении думает, принимает решения, и это каждый выполняет свою задачу. То есть это по природе правильно. Такой пример можно привести. Мне нравится приводить примеры из истории. Там можно, кстати, посмотреть фильм исторический, называется Джотха и Акбар. И вот в нем Джотха являлась вот такой как раз шеей для него, да, у него там целый горем, а она была одна из любимых жен и, наверное, самой любимой женой была, даже можно так сказать. И он э, вот очень подчинялся тому, как она его направляла, да? допустим, там день рождения императора, и Джотка ему дарит в подарок простую одежду, одежду простого человека с утра, и говорит: одевайся. И сейчас пойдешь со мной. И она его ведет в простые деревни. Показать, что вот в этой деревне нет колодца. Люди ничего тебе не могут подарить. У них даже само, у самих нету воды, чтобы помыться, сготовить свою еду, попить. Им нужно идти в другую деревню за водой. В другой там еще чего-то не хватало. И она его ведет по этим деревням. Когда он возвращается во дворец после такой прогулки в одежде простого человека, он понимает, что туда послать выкопать колодец, сюда послать людей сделать то-то, что необходимо для людей, просто необходимо. И к концу дня площадь перед дворцом наполнена людьми благодарными, которые благословляют своего императора, желают ему долгой жизни. То есть как мало людям нужно для счастья. Колодцев, и колодец им сделали, и они уже счастливы, да? И здесь вот важна вот эта гибкость женщины, то есть она оказалась той шеей, которая повернула голову в сторону отсутствия колодца, да? чтобы было понятно. То есть мудрые женщины, которые великие женщины в истории, исторические личности, да, они осознавали свою роль женщины, не нужно было брать бревнышко. Весело с улыбочкой его куда-то нести, тащить, работать на двух-трех работах, все нести. Нет, нужно выполнять просто свою работу. И вот женщина – это как раз вот эта вот хранительница очага, они просто так называют женщину хранительницей очага, потому что она ответственна за то, сохранится очаг или нет. Куда она направит взгляд своего мужа, куда она направит его идею, его мысли. То есть от этого зависит очень много. Еще можно сказать, да, что мужчины по своей природе, женская природа, мужская природа, ну, все знают, мужчины с Марса, женщины с Венеры, да? мужчины по своей природе, они не любят учиться. Вот вспомните просто школьные годы чудесные, да? там один кто-то отличник из класса, остальных еле-еле мальчишек на тройке натягивали, лишь бы чтобы на второй год не оставить их толпой. Девчонкам легко это все давалось, мы там послушали, как учительница рассказала урок, еще там дома прочитали, все, мы запомнили, мы на следующий урок готовы. Да? Мужчинам так труд, трудно, да? то есть там единицы какие-то. Но это опять-таки можно прийти к объяснению касты варны, да? то есть большая часть населения это работяги. Чуть поменьше населения это торговцы и мелкий бизнес, и чуть еще меньше – это воины, защитники или руководители в мирное время, и мудрецы – самое меньшее количество людей. Поэтому один отличник – это, вот, скорее всего, душа в касты или варны, мудреца, да? а все остальные – большая часть работящие. И они не впитывают вот эту информацию. Вот Даже вспомните классиков, там, которых мы в школе проходили. Помните вот это, вот приедет барин, барин нас рассудит. Да? Почему? Потому что вот это вот класс работящих, они могут быть хорошими творцами, они там делают ручную работу, там идеально классную, какие-нибудь вязания, вышивания, там лепку, там стройку, да, мужчины там, рассматриваем, да, там какие-то вырезания из дерева, там чудесные золотые руки у людей, да, там все чинить умеют. Но вот за свою жизнь принять ответственность, э, взять ее на себя, эту ответственность, да, принять решение. У них этого нет, это кто-то должен сделать, Там президент в стране там плохой, потому что он должен это сделать по их точке зрения. Они не умеют брать на себя ответственность. И таких большинство, то есть в мудрецы входят какие-то 5%, в воины руководители входят какие-то ну, 20, может быть, процентов всего населения планеты. И там еще 30 процентов – это вот мелкий бизнес, который еще могут что-то сообразить, что-то. А остальное… Э, там... 45-50% – это простые работяги, которым нужен руководитель, который скажет, так, ты идешь налево, ты идешь направо, так, такому числу нужно сдать проект и так далее. Да? Или там с плеткой, вот эти вот, как мы в исторических фильмах видим. Да? Вот стоит с плеткой, работяга будет работать. Нету с плеткой, он не будет работать, он будет отлынивать. То есть он точно так же и в своей жизни. Кто-то должен за него все это сделать. Это такой уровень развития души, то есть мы не можем ее ругать, это как вот нам нужны и ноги, и руки, и голова. Да? Вот голова ⁇ это мудрец, руки ⁇ это работяги, ноги ⁇ это там не, руки, наверное, это руководители и мелкий бизнес, а вот ноги ⁇ это работяги. Да? То есть они только вот им... Голова сказала, идем за хлебом, идем за хлебом, да, голова сказала, идем в спортзал, идем в спортзал, да, и так далее, да, то есть ноги, это вот те работяги, которым дали приказ, они его выполняют, если их еще там с плеткой подгоняют, да, там, то они быстрее это выполняют. То есть мужчины в основном, вот, вот то, что мы сейчас наблюдаем в такой категории, да, то есть мужчина, который более-менее уровнем мудреца или уровнем воина или мелкий бизнес, они в основном все в семьях, они не уходят из семьи, то есть у них все равно есть понимание ответственности, они понимают, что если женщина вкусно приготовила, помыла квартиру, все равно нужно взаимодействовать с женщиной, да, то есть что-то что делать. Мужчины идут дальше, а простые работяги они не понимают, почему он женщине должен платить или там, покупать цветы или я не знаю, приносить зарплату за то, что она ему кушать готовит и за то, что она там я не знаю сексом с ним занимается, да, что она его жена. Они просто не понимают, то есть это такая категория из этой категории большинство, то, что мы видим сейчас на сайтах знакомств, то, что мы видим в, в, в одиночестве мужчины, которые говорят «мне скучно», да? «выходной мне скучно». То есть они, они видели какую-нибудь женщину, которая говорит в последние вот времена, что «мне скучно». Я уже давно не видела таких женщин. У каждой какой-то тренинг еще на рабочем столе в компьютере, который надо посмотреть. У каждой какие-то домашние дела, еще надо сгонять на работу отдыхать времени хватает вот это вот некогда скучать женщинам мужчинам бывает скучно при том при всем что у них есть работа у них есть домашние дела но они них делают реже меньше им это не важно здесь получается что мы сейчас работаем с такой категорией которая ну не каждый выберет можно так мы уже копаемся в б.у. Да, то есть мужчины, которые были женаты, которые там развелись или вдовцы, да, то есть их уже использовали женщины. Не все женщины умеют правильно настроить мужчину. Не все бывают шеями. Некоторые женщины становятся головой своей семьи. И э, тогда они уже не выполняют свою роль, мужчина не выполняет свою. И мужчина балуется с ней, да, разбаловался, там, да, привык, что за него все сделают. Гвозди забьют, э, унитазы починят, и э, он только кайфует, у телевизора лежит. И он не понимает, что следующая женщина может быть не такой. То есть он привыкает к тому воспитанию, которое ему дала предыдущая женщина. Да? И вполне возможно, что развелись, потому что женщина не знала, что с этим делать. Да? То есть она его привела вот в эту точку, когда, она, когда он ничего не хочет делать. А что с этим делать, она не знает. И разводится. То есть, а здесь нужно, если нам достается такой материал, нам с ним приходится работать. Реально работать. И мы должны знать, как. Мы должны знать природу мужчины. Мы должны знать, какая фраза, к какому результату приведет. Да, одна фраза в нем включит, и он пошел и сделал. Другая фраза в нем включит бунтаря. И он сядет и будет говорить, ничего не буду делать. То есть нужно уметь ключик подобрать. Каждый человек уникальный. Да? То есть есть какие-то базы влияния на своего мужчину. Но тем не менее есть уникальный подход. Да? то есть К каждому уникальный подход. Зная вот эту базу, вы уже подбираете ключик, который вам необходим. И уже общаетесь с ним. Обязательно нужны переговоры. Вот у меня, допустим, муж какое-то время там конфликтуем тоже идет испытание, и он это, не идет на переговоры. Я ему говорю в какой-то момент, знаешь, если ты не идешь на переговоры, если мы не можем спокойно, как взрослые, договориться, то эти отношения быстро придут к концу. И мы ну, как раз ложились спать, я ему это сказала, видать, перед сном сказала, он запомнил, и он на другой день сам начал разговор. Я говорю, ты же сказал, что ты не хочешь об этом разговаривать. Он говорит, давай, ты же сказала, что отношения, если нет переговоров, идут к концу. И он понял, что он не хочет конца этих отношений, и он пошел на переговоры. То есть здесь тоже нужен ключик каждому мужчине. Где-то они застревают на своем уровне, от 9 до 14 лет. То есть создание мужчины застревает на этом уровне от 9 до 14 лет. И очень ярко показывает этот э, пример фильм э, с Том э, э, Хэнсом. Э, молодой он, там вообще, он играет 18-летнего мальчишку. Наверное, ему также было где-то 17-18 лет. Короче, маленький мальчик, герой фильма, бросает какую-то монетку на какой-то ферри, на какой-то ярмарке в машинку с головой дьявола и загадывает желание. И он загадал желание стать большим. И он просыпается на утро, а он уже не 10-летний мальчик, а 18-летний мальчик. И вы, наверное, все видели этот фильм, потому что он очень старый. И вот там показывают, как мальчик в теле 18-летнего парня развитие десятилетнего и он хочет играть у него какие-то игрушки он там сначала друг ему помогает какой-то там деньги принес из копилки чтобы он снял какое-то жилье потому что мама его выгнала сказала полицию вызову это воры это не мой сын и все остальное и он убежал в чем был одежды не было на его размер потому что он вырос резко ну короче такая ситуация и там очень четко показывают что вот сознание мужчина оно где-то вот там между 10 и 14 годами. 14 лет это, скорее всего, уже миллионеры, которые чего-то в жизни добились. То есть они уже сориентировались, где взять, как взять на себя ответственность. А большинство остаются на 10 годах. То есть тело выросло, там ему 60 и 80 лет, может быть, телу. А внутри он все так же хочет играть. Вот это мы сейчас наблюдаем. Тем более кали-юга, железный век. В ведических писаниях очень давно было предсказано, что во времена Кали-Юги мужчины будут вымирать. И мы наблюдаем сейчас два варианта вымирания мужчин. Первый, это то, что они не доживают до 50 лет, у них то болезни, то аварии, то какие-то, не доживают просто физически. И второе, они перестали брать на себя ответственность, перестали осознавать себя мужчинами, потому что на себя взяли ответственность женщины. И вот здесь опять мы приходим к тому, что нужно посмотреть вот эти две разные природы. Почему? Женская природа, она принимает решение и выбирает роль в семье. Она будет вы, вы, выполнять роль мужчины или роль женщины. Да? То есть женщина имеет право выбора по своей природе. Мужчины нет права выбора, по его природе нет права выбора. Ему остается то, что осталось после выбора женщины. Если женщина выбрала женскую роль, мужчине остается мужская роль. ему Некуда деваться, ему досталось по наследству. Если женщина выбирает мужскую роль, мужчине достается женская роль. И это когда они сидят на диване, пускают корни в диван и ничего не делают. Да? То есть получается, что все от нас зависит. И надеяться, что э, мужчины одумаются, начнут учиться, это немножко наивно немножко наивно. То есть, ну, есть такие женщины, но ну, многие уже, многие предыдущие поколения с такой мыслью, с таким убеждением, что вот пусть мужчины учатся, а мы вот должны ничего не делать, да, а они умерли в одиночестве, предыдущие поколения, с таким убеждением. Поэтому каждая из вас в праве выбора, вы можете остаться с этим убеждением, что пусть учатся мужчины, пусть... Потому что в этой жизни вы не дождетесь, что мужчины будут учиться. Но зато вы освободите место тем женщинам, которые учатся, и которые идут к мужчинам. Потому что мужчин по статистике просто всем не хватит. Их и так меньше. Даже если всех плохих раздать женщинам в мужья, их просто меньше по количеству. Гаремы многоженство у нас еще не разрешено. Да? хотя, наверное, в такой ситуации можно было бы разрешить, потому что один мужчина, по крайней мере, старался бы на двух жен, да. но главная задача Гарема, чтобы мужчина мог обеспечить женщину и финансово полностью, да, чтобы она ни в чем не нуждалась, ее детей полностью обеспечить, и второе – это чтобы мужчина мог успокоить женщину, потому что женский ум такой, он где-то там блуждает, где-то находит какие-то моменты, чтобы обидеться, да? сама, сама себе обиделась, да, и сама себе придумала, сама себе обиделась, это нормальное состояние женского ума. То есть мужчина должен уметь найти такие слова, чтобы женщину успокоить, привести в равновесие. Это ответственность мужа, кроме того, что финансовое положение, да? ну и исполнить все желания своей женщины. Поэтому если гарем, то мужчина должен быть настолько сильный, что он может исполнить все желания своих всех жен. Иногда желания были такие, чтобы друг, у одной жены забрать, у другой отдать. Да? Мужчина должен в такой сложной ситуации найти выход, чтобы обе женщины были счастливы. Если хотя бы одна в гареме несчастлива, начинаются э, сплетни, подставы какие-то, э, Гаремские вот эти вот всякие э, трудности, да, которые друг другу создают, усложняют жизнь очень сильно. И это на мужчине тоже сказывается, потому что мужчине, если он любит своих женщин, то ему больно видеть, что какая-то из них плачет. Да? И здесь э, такие непростые, непростые вопросы. Но на сегодняшний день сильных мужчин мы не видим. То есть тех, которым можно разрешить гарем, их практически нет. То есть мужчина, даже тот, который заводит себе там вторую женщину, там третью женщину, любовницу, да, кроме жены, он э, все равно зарплату может принести только одной женщине, а на вторую у него просто не хватает. То есть в этом смысле не может мужчина потянуть двух женщин. Второе, успокоить двух женщин может, не может. Значит, что получается? Слабый мужчина, даже если заводит двух или трех женщин, он их не обеспечивает, не выполняет свои супружеские обязанности в том смысле, в каком должен выполнять. То есть ну, большинство мужчин думает, что супружеские обязанности – это секс. Но это далеко не так. То есть кроме секса есть еще моменты, которые делают женщину счастливой. И если мужчина не может их дать своей женщине, то здесь ничего хорошего из этого не получается. Получаются только конфликты и скандалы. Иногда мужчина даже одной женщине не может не может ее успокоить, он не понимает, что это его обязанность успокаивать. Если у женщины ум паникует, плачет на ровном месте на каком-то, на каком мужчина бы не заплакал, ему кажется, что это просто неправильно. А это правильно, это психология женская. Это нормально, что у нас каждый день разные, разное настроение, там, спектр настроений, мы все их должны проживать, женщины. У мужчин такого нет, только у женщин. И это очень важно понимать мужчине. И на сегодняшний день единственный выход – это научиться самой и мужчину уже вести, как я ему учитель, как я его коуч. Да? То есть задавать вопросы, после которых у них идут осознания, озарения. Задавать правильные вопросы, да? после которых мужчина хочет действовать, хочет достигать, хочет каких-то вершин достигать. То есть вот эта задача женщины. Не просто говорить, так, ты неправильно, ты раскидал носки опять, идите нам под затыльник. Нет, это все не работает. Да? То есть здесь определенные трюки общения, которые помогают выстроить из мужчины. Даже интересно становится мужчину вот взять на каком-то уровне. ну Желательно, конечно, натальную карту смотреть, потому что если у него там по всем стандартам работяга, да, то на сегодняшний день до работяг бывает, что не дотягивают. Даже еще ниже какая-то там каста должна быть чем работяги, и с ним очень много работы. Это должна быть или очень прокачанная женщина, или это не в этой жизни мужчина получит там, уровень какой-то финансовый, другой да или что-то еще. Хотя в нашу калю-югу можно за одну жизнь прожить все варные касты, да? то есть от работяги пройти до мудреца. Но на это нужно 30 лет обучения, практик, медитации, аскез, там, всяких, всяких э, э, трудностей да, пройти, такую мощную трансформацию пройти. И вот здесь э, вот это вот нужно понимать, да, что жизни у нас такие короткие, но нет у нас впереди там 700 лет, чтобы еще мужчину воспитывать. Да, поэтому хочется все-таки выбрать более-менее э, такого адекватного. Но с адекватным нужно понимать, что даже из того, что мы можем выбрать адекватного в наши времена, все равно придется работать, да? все равно придется его докручивать, доводить до того, как, да, чтобы он стал таким, какой он нам нужен. Это нужно понимать. И в наши, в наши времена Акали-юги, Железного века, да, у женщин очень многих э, память есть прошлых воплощений Золотого века, когда мужчины были великими богатырями, великими воинами, уважительно относились к женщинам, осознавали, что мужчина это ответственность и он несет ответственность за заработать и принести домой мамонта да или там деньги, на которые будет существовать его семья, а женщина это домашний тыл да, то есть она хранительница очага, она там создает уют, уборку, вкусную еду, вдохновляющую мужчину, то есть вот это вот получается такой янь или как команда да, команда. Вот здесь, когда женщина ушла на работу, она уже выполняет мужскую работу. Мужчина должен помогать выполнять женскую работу. То есть здесь уже идет мужественная женщина и женственный мужчина. Вот это неправильно. И вот здесь, э, что хочу сказать, самое главное, да? воспоминания у нас есть, память э, прошлых воплощений, когда мы на уровне чувств помним о таких мужчинах, о великих войнах, о великих... Э, богатырях, да, и нам всем хочется такого мужа, то есть мы считаем, что вот таким должен быть мужчина, но нужно понимать, что в Кали-Югу, в Железный век, они такие просто не рождаются, просто приходят уже вот такие, которые идут к вырождению, да, которые слабые, как мужчины, которые не могут взять на себя толком ответственность, да, и здесь наша задача, их вот привести к тому, чтобы они стали богатырями, великими воинами и умели уважать женщин. Каким образом? Только соблазнением. Только соблазнением, нет другого пути. То есть мужчину можно подтолкнуть каким-то подвигом и поступкам только при помощи соблазнения. Когда он хочет обладать какой-то женщиной, да, а он готов горы свернуть. Вот это нужно использовать. То есть для этого женщины прокачивают свою секса, сексуальность, сексопильность. Да? Даже когда внутренняя сексуальность раскрыта у женщины, не обязательно декольте, короткие юбки, не обязательно. Можно просто своим сознанием влиять на мужчину, будучи одетой от, или там вообще в паранже, как южные женщины, да, восточные женщины. Полностью одетая, не показывая никаких обнаженных мест в своем теле, женщина может вовлекать. Вот этому мастерству, я думаю, стоит научиться, особенно девушкам, которые, ну, можно сказать, 38 плюс. Да? То есть в 20 лет еще ну, нормально смотрится короткая юбка, декольте, вульгарность какая-то немножко, да, такая, может быть, какие-то вот такие моменты. Еще нормально смотрится, но уже там да, девушка в 50 лет в короткой юбке в декольте смотрится немножко смешно. Поэтому здесь уже просто, если этот инструмент мы не можем использовать, значит нужно использовать э, сознание и внутреннюю сексуальность, которая раскрывается и которая влияет на мужчин. То есть э, это э, на сайтах знакомств вот, один мужчина мне сознался, говорит, я на твою фотографию посмотрел, и у меня говорит, стал, а говорит, вот на другую смотрю. Не со всеми так получается. То есть у мужчин вот это вот природное состояние «хочу-не хочу», хочу да, «встал-не встал». Я извиняюсь за мой французский, да, но здесь просто не выбросишь слов из песни. Э, стараюсь не, не, не уходить в этот уровень, да, но тем не менее здесь просто не выбросишь. И вот если женщина не прокачала внутреннюю сексуальность свою, не проработала в себе все страхи, обиды, наполнена всем этим да, негативным, мужчина не вдохновляется. Вот это нужно понимать. И э, если мы сами, женщины, не научимся вдохновлять мужчин, то мужчины вымрут. От нас так много зависит, очень много зависит. Поэтому... Важно очень до последнего вздоха быть женщиной, до последнего вздоха одевать сережки, бусики, э, прически, ногти, э, губы красить. И сколько бы не было морщинок, там, ну, линии вот эти вот на талии, они, конечно, вау, как работают. Ну, это очень сильный инструмент. Те, кто его потерял, стоит поработать над своим весом и вернуть вот эти линии в талии, которые просто кружат голову мужчинам. Да? Это Мужчина как только видит, вот просто даже на доске начертить вот эти, вот эти линии, да, как талия женская, и мужчина уже чувствует какие-то эмоции, вдохновления идут, и э, сексуальное влечение возникает. А если у женщины есть такие линии, то это вообще супер вау. Да? Если женщина умеет э, сам, своим телом управлять, да, она умеет, Красивые манеры, да, это все вырабатывается. Это при помощи танцев, при помощи упражнений, плавные движения. Некоторые девушки быстро ходят, да? я тоже такая была. Иногда сейчас после того, как я проработала себя, приезжает подружка, мы с ней куда-то идем, и я ей говорю, подожди, я за тобой не успеваю. То есть я уже включила в себе женщину. И не хочу включать мужика. Ну, могу, ну, умею, но не хочу. Зачем, если мне комфортнее в женских энергиях? Я выработала медленно ходить. Ну, не так, чтобы прям совсем медленно, но я вот выработала вот эту плавную походку. Ушло у меня 9 месяцев на это, да. но ну, выработала. И сейчас, когда я иду, я знаю, что сзади оборачиваются мужчины и смотрят меня вслед. Сколько бы лет мне не было, это так будет, потому что эта походка будет работать уже на меня все оставшееся время. И даже независимо от того, накрашены у меня глазки или нет. Да? То есть просто это внутренняя уже красота такая. И вот когда женщины раскрывают эту внутреннюю красоту, когда они могут мужчину вдохновить, ну плюс трюки, да, я на платных форматах девушкам рассказываю, трюки, как даже мужчину поднять, да, кроме того, что мы автоматически по умолчанию это влияем, да, если женщина прокачана, да, если осознаем себя, свою красоту, то... Все это автоматически происходит. да, Если женщина комфортно себя чувствует, если она вот в этом ресурсном состоянии, да, то она подымает всех, всех, кто ее видит, легко. И плюс еще можно использовать трюки, когда там мужчину вдохновить на какие-то моменты. Да? Ну и потом в семье это тоже пригодится, тоже можно использовать. Ну я это в платных форматах рассказываю или на консультациях на платных. Можно ко мне приходить на консультации платные за этими трюками. Поэтому здесь, если женщина остается вот в этом убеждении, и часто в таком, как у меня муж говорит, упрямое, состоянии вот такой упрямой, на русском языке говорит, потому что есть во мне еще, проскакивает это все. Да? Как бы я не работала, но проскакивает в каких-то ситуациях. Вот если женщина упрямится и говорит, вот не буду я учиться, вот пусть мужчины учатся, но ну, эта женщина, если не изменит свое убеждение, то она гарантированно останется в одиночестве, и никто и не сможет помочь. Никакие э, колдовские слова, никакие шепотки, то есть это настолько внутренний стержень, который сильно э, влияет на жизнь и будущее, на поступки, которые она совершает, на слова, которые она говорит, и э, она будет ждать вот этого мужчину, который... Там, придет из золотого века и будет супер вау, такого, какого она хочет, да? Но он вряд ли придет в этой жизни. То есть, ну, можно остаться, что ладно, если я не дождусь хорошего, то ничего страшного, да. Но это опять-таки решение каждый, каждого человека индивидуально. Да? То есть на самом деле можно быть счастливой в уединении. Это тоже можно. У меня тоже снимаю сейчас видео, готовлюсь вам с этой темой тоже. Посмотрите на, на канале. Есть видео уже «Как же быть счастливой?» в уединении. Да? То есть тоже право выбора каждой женщины. В ведической культуре, например, не было второго брака. Даже сейчас в Индии, где ведическая культура процветает, да, у них там очень сложно второй раз выйти замуж, и идет осуждение общества очень мощное. То есть есть на это причины. Да? Ну, я в том видео про то как быть в уединении счастливой, я рассказываю эти моменты. Хорошо, мои дорогие. Я думаю, что я была сегодня полезной. Я постаралась раскрыть со всех сторон, что природа женщины и мужчины, она разная. Мы не просто там, отличаемся гениталиями, да? или там, одному можно накрасть ногти, другому нельзя накрасть ногти. Да? Нет, конечно. У нас очень много внутренних разно... разниц, да? которые очень важные, ценные разницы. И они нужны вот в этом... Вот в этой команде, когда мы создаем семью, да, чтобы в команде каждый делает свою работу, как в футбольной команде. Один стоит на воротах, другой нападающий, третий защитник. Да. Точно так же в нашей команде, которая называется семья, точно так же каждый выполняет какую-то свою задачу. И тогда идет все мирно и классно. Вот это важно понимать. И природы мы слишком сильно разные. И э, здесь реально нужно изучать, да? не просто почитать инструкцию, как у стиральной машинки. там 15 минут читаю инструкцию и уже знаю, что делать. Да? Мужчина и женщина – это гораздо сложнее, чем стиральная машинка, и инструкция гораздо глубже, ее за, один, за 15 минут не выучить. Часто мне девушки говорят, вот когда у меня будет мужчина, тогда я пойду учиться, как мне с ним разговаривать. Но тогда большая вероятность его потерять. То есть можно наделать ошибки на первых шагах, на первых свиданиях не потерять мужчину. Важно все-таки научиться понимать, как все это действует, как все это взаимодействует. И уже когда на первое свидание вы приходите, понравился вам мужчина, и он, у него нет шанса слиться. Да? То есть вы сделали все, чтобы он вовлекся в вас, влюбился в вас с первого дня и уже никуда вас не отпускал. Вот эта задача, конечно, к ней нужно подготовиться, не за 15 минут. Хорошо, мои дорогие. Обнимаю вас. Желаю вам обязательно женского счастья. Оно очень классное. Я точно теперь знаю, что замужем – хорошо. Увидимся в следующих видео. И э, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили э, уведомления о новых э, видео, которые я буду для вас снимать теперь э, достаточно регулярно. И э, пишите свои комментарии. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне, я буду тоже вам за них благодарна, потому что тогда вы уже влияете на мой канал. И благодаря вашим вопросам я буду снимать следующие видео. Благодарю вас и пока-пока.